Покоренных однажды небесных вершин по ступеням обугленным на землю сходим, Под прицельные залпы наветов и лжи мы уходим, уходим, уходим, Прощайте горы вам видений Кем были мы в краю далеком, Пускай не судят однобока Нас кабинетной громатей. До свидания, Афган, Этот призрачный мир, Не пристало добром поминать тебя вроде, но о чем-то грустит боевой командир, Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы вам видней, Что мы имели, что отдали, Надежды наши и печали, Как уживутся среди людей. Прощайте, горы вам видней, В чем наша боль и наша слава, Чем ты, великая держава, И скупишь слезы матерей, нам вернуться сюда может быть, не дано, Сколько нас полегло в этом долгом походе, И дела не доделаны полностью, но Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы вам беденей, Какую цену здесь платили, Врага какого не добили, Каких оставили друзей. Вдруг спиртовую дозу дели на троих, Столько нас уцелело в лихом разведзводе, Третий тост, даже ветер на склонах затих, Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы вам видней, Тем были мы в краю далеком, пускай не судит одна бока, нас кабинетной грамотей. Биографии нашей в полдюжины строк, Социологи втиснут, Сейчас они в моде, Только разве под властью науки восток? Мы уходим, уходим, уходим. Всегда оттуда уходим. Прощайте горы вам видней, чем наша боль и наша слава, чем ты великая держава и скупишь слезы матерей. Нет, друзья.